«Баранов кушали шакалы, но были рады те бараны. Не против были, что их жрут. И жрали их и там, и тут, покорно морды опуская, судьбу порою проклиная, что мало им дают травы, что стоили грязно, но, увы, стояли, блеяли покорно и нарушая тишины. И как-то раз под свет луны, и речки горный шум волны пробрался в стойло мудрый еж. Ежа ведь страхом не проймешь. Он хоть и мал, но смел вполне, имеет иглы на спине. И воли у побольше, не говоря уж об уме. И еж в потемках так стоял, за жизнью стада наблюдал, не мог понять, ну как же так? Какой же дикий это мрак! В груди нещадно билось сердце, и он не выдержал, чудак. Скочил на сено мягкий сток и крикнул, громко он, как смог. «Бараны, что же вы творите? В глаза друг другу посмотрите, ведь много вас, и стоило ваше. Зачем живете вы в параше и голод терпите? Зачем? Ведь сено много, хватит всем!» Но стадо блее отвечало. Мы за стабильность, нас достало, что вы нас учите ежи, нам лишь бы не было войны. При этом не вникая в суть, что без войны у них не жизнь, а жуть. И стадо шум в ночной глуши ежа до боли оглушил. Он понял, что потоки тщетны, он не нарушит тишины. Проснулись сразу все шакалы, ежа с проклятиями прогнали, кричали все, ежи ворыл, жилцы, глупцы и подлецы. Ну, а баранам пели песни сладкие. Вы жуйте сено, все в порядке, живите вы... Вполне в достатке, вам лучшей жизни не видать. Жевать, жевать, жевать, жевать. И радостно они жевали, ежа с упреком вспоминали. И если ты такой же ешь запомни, стадо не проймешь. Обломишь лишь свои колючки, ну а бараны снова в кучке. Все будут радостно жевать и лучшей доли не желать. Шакалам предано кивать, покорно шеи подставлять.